дело в том, что опыт его, к сожалению, даже в пропитии не пропьёшь. Украинской... Имеет ли место быть такая закуска, как э, топ? Скажу, что нет. Имеет ли место быть, как вообще? Думаю, да. У нас сейчас будет батл. Мила против Егора. Здравствуйте, уважаемые. Самое время провести очередной тест. Алко-обзор нового Сибитера. Да, этого Сибитера еще не было на канале и не так. Часто его можно встретить на прилавках обычных ритейлеров. Давайте знакомиться. Меня Егор зовут. Вахтар. Симбитер. Приветствую. Рад Мед и Табаску уже интригует, не правда ли? Чтобы поддерживать интригу или наоборот ее разрушать, тебе нужно на канал подписаться это вот здесь, поставить лайк авансом, если не понравится в конце уберете. А если очень сильно понравится, то вот здесь вот есть такая вот стрелочка репост для ваших соцсетей. Не забываем оставлять комментарии, ваше мнение очень важно для меня. Приступим. Стандартная бутылка для всех сибитеров. Все три предыдущих сибитера, что у меня были на канале, есть в описании. И периодически будут всплывать вот здесь вот подсказочками. А здесь интересненький сибитер. Стандартная бутылка, 0.5, снизу рифленая, естественно, охлажденная, подмороженная, все как мы любим, все по красоте. Your party, your friends, your choice. Martender edition. Honey, табаско, сибитер. Алкохол. 35% фрол. Well. Дальше все по-английски, давайте лучше по-русски, короче, алтайский мед и мексиканская табаско. Вот такая вот начинка. Узнайте, как вкусно пить сибитер, QR-код приложен, но мы с вами помним. О том, что есть определенные коктейли, для коктейлей будет отдельный ролик из сибитеров. У них на сайте это все указано, к этому тоже сейчас перейдем. Настойка полусладкая, сибитер, мед и табаска. Состав. Вода подготовленная, исправленная, спиртотиловый рептифированный люкс. Из пищевого сырья зерно. Морс и спиртованный плодов апельсина. Сахарный сироп. Настой спиртованных сушеных яблок, настой спиртованных корни имбиря, мед натуральный горячихи, мед натуральный кленовый сироп, краситель, сахарный колер, один простой регулятор кислотности, лимонная кислота, экстракт меда, настой перца, чили, табаску, экстракт имбиря, эфирное масло апельсиновое. О как! Ну и розлит. О, он спиртпро. Классика в модной картовки, а медовая сладость, пронизанная яркой остротой перца, тамбаска, оттененная терпкостью фигня и их после минутами реальная миксология в вашем боках. Пожалуй, скроемся уже Что будет? Ты вообще нормальный? Ты бы еще до завтра тянул, не до ума. Сегодня нам в этом всем поможет антисанкционный, импорнозамещенный, лимонад, э, кола, черноголовка. Впервые буду пробовать. Раз уж такое дело, почему бы и нет. Уж и такие уши деньги, да, 69 рублей полтора литра по акции как она будет какая-то, блин, кола, а. Посмотрим. О! С дымком. Сайт в описании. Состав известен. Цвет. В бутылке от цвета стопки не отличается, Напарник представлен. Теперь самое время. Да. О, он был Налоги, строфы, проституция, бензин и не дабо коммента. А вы, братюнь, поддерживаете? напишите в комментах, что ролик начинается в на такой-то минуты. Ну а Бывайте. И в хуйвы. Аромат. Аромат, ребята, просто потрясающий. Конечно, цитер сразу же, сразу же мед и гречиха. Гречиха, да, ощущается гречиха. Вы скажете, да как ты черт убери, определил гречиху, это же не столь явный вкус. А все дело в том, что опыт его, к сожалению, даже пропить и не пропьешь. Вот здесь вот э, ссылочка на обзор медовухи гречишной. Вот алкоголь. Мы уже что-то такое знаем Вкусы знакомые Из бутылочки пахнет хорошечно Из топочки мягенько-мягенько Давайте проведем первый тест Первый тест без запития и без закусочки Нет, ну, потрясающий аромат Апельсин Апельсина, мед Гречиха очень-очень слабенько, но все таки если приняться, то да, имбирь ощущается. Но вот самый яркий это мед это всем горячиха. Имбирь если не такое. Ну, как вы помните, оно же по от большего от меньшего в спутке ну, в общем, э, без опиона заходит. Не так, что прям нежнейший, прям как будто бы нет. Как сладкая настойка. Но в целом, возможно, если вдруг оказались безвыходничные, у вас нечем сопить, загусить и такое, это возможно от этого не будет рвотного эффекта, рвоты, ожога, тошноты, отвращения. Это возможно. Чуть-чуть, конечно, да, есть того такой прикус. Но это треска играла, все и господа, но поймите, что вы хотели. Не будем тянуть, попробуем теперь, как это, если запить. Ароматы, конечно, потрясающие. Потрясающие. Могу сказать следующее, что данный напиток... Я считаю, лучше конечную уже закусывать, потому что вот это вот послевкусие, что остается, оно резко смывается и не дает а, а, ощутить э, именно те ароматы, которые а, после прокладывания остаются в полости рта. А, Лимонадик, всегда проталкивает, да, там как-то смывает, но это вот если вот что-то, но не с этим. Попробуем под овощи, под овощной салат. Огурец, помидор, красный перец, сладкий. И заправлено все смесью своего соуса, оливкового масла. Чуть-чуть чесночка. Чуть-чуть. И поперчил. А? Затестим. Салат, заправленный маслом, помог убить эту легкую жгучесть. Это подготовило нас к следующей закуске, дамы и господа. Легкая предыстория. Либо ошибочное мнение, либо такой был замысел. И ожидания сейчас, может быть, оправдаются, либо нет. Слово «табаска» натолкнуло меня на мысль, что это может быть остро и перцово. А что у нас лучше запуска под перцовку? Это еда? Пишите в комментариях, ставьте на паузу. В книге жалоб универсума места нет От избытка упреков и броней И пусть читают ли ее, неизвестно мне я комментарий. Лучшая закуска под перцовку. Это естественно. Естественно. Нечто жирное. Нечто украинское, белорусское, российское, славянское. Ну-ка. Дамы и господа. Естественно. сольце. Садце под перцовку. Лучшая закуска. Ролик на обзор и выбор лучшей перцовки. Вот здесь и в описании Из трех бутылок трех разных производителей выбирали с перцовки дамы и господа сальце уже лежит на гренке обжарили э, в сливочном масле наш хлебушек Желательно брать максимально пористый, чтобы максимально впиталось. И прям пока обжаренный чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть, с и прям сальце на него. Да, это сало покупное. К сожалению, я пока что своего не надо готовил, хотя у меня есть несколько идей. Их можно легко реализовать с вашей помощью, если вы на вот эту вот карту да, э, Сбербанка перечислите мне немножечко денежков, задонатите и обязательно сделаем Ролик э, по рецептам сала. Я их знаю минимум 5 собственного приготовления. Домашнее сало. Через две недели у вас будет бомба лейла, Но для этого нужна какая-то поддержка для канала. Почему вы этого не делаете? Каждый раз упоминаю. Ходите, смотрите в описании. Все это возможно. Затестим. Думаем, что это перцовка. Бей. Что я могу сказать. Во-первых, это не пиццовка, хоть и некоторая жгучесть присутствует, но она более апельсиновая, и там больше сахара, и вот этого импелья, вот этих всех ароматов, апельсиновый ростой, сам апельсин, вот эти все дела. Ну, имеет место быть, но все-таки действительно потрясающе, и тут всего лишь 35. А горячие гренки, подтаявшие сало, обволакивает, убивает жесткость, вот этот небольшой ожог когда он убивает потрясающий мощный шок от перцовой э, водки, настойки, 40 градусный, это совершенно другой эффект. То есть можно использовать, но попробуем-ка подобрать что-нибудь другое. А? Ну, мы же в поисках идеальной закуски для э, табаска с медом. Мусиканский табаско и сибирский мед. Давайте поищем, поищем. Еще есть же варианты. Овощи имеют место быть, но ну, вроде как не идеально. Давайте попробуем под нее может быть, сладкая? Смотрите, есть шоколадка, Милка. Шоколадка. Шоколад очень хорошо заходит под м -м, горькие настойки. Черт побери. М -м, а может быть, она зайдет и под полусладкая. И так как настойка у нас полусладкая, она не горькая и не сладкая, попробуем поймать золотую середину и выловить этот э, баланс э, добра и зла. Может быть сделать ее как-то прикольнее интереснее. Например, ведь мы же с вами все знаем, что под горькие настойки заходит э -э сладкий загусок. Так же как и мясные блюда. А теперь смотри, как мы сейчас это все попробуем совместить не прям за один приход, а в целом за один момент. Сначала на лиде, Далее, есть вот такой вот колбасный нарез. Егорьевская фабрика, колбасная, гастрономическая. Полусухая, браунш колбаса, сырокопченая. копченая Егорьевская колбаса. Шоколад Милка. Милка, Егор, Евская. Вскрываем шоколад. Пробуем закусить шоколадом Милка. Действительно, почему меня? Реже не принято. Вот. Полусладкую 35-градусную настойку. Шоколад Милка заходит довольно приятно и довольно интересно. Имеет ли место быть такая закуска как э, топ? Скажу, что нет. Имеет ли место быть как вообще думаю да? Э, фишка в том, что вот этот э, ожог э, крепкого алкоголя, ну мы будем считать все-таки 35, он вот отсюда пошел крепкий, да. Э, он медленно, медленно смещается шоколадом в э, э, полости рта. Поэтому. У нас будет батл. Мила против Егора. Э, вскрываем колбасинку. Вот такая вот она колбаса сырокопчёная Егорьевского комбината. Прозрачнее, по-моему, только мои трусики. Я ведь Джо. Yeah, Я мерзкий тип. Я снимаю way. трусы, когда бываю в гостях. Yeah. Ребят, давайте пробовать. Давно пора. Дамы и господа... По данному виду закуси одно лишь мнение, слишком тонко. Но когда правильно положенная колбаса на язык, она естественно гораздо прикольнее, чем растопленный шоколад. Мнение естественно субъективно и может быть кем-то как-то оспорено. Но и горка победил Егоревский, да? Егоревский мясокомбинат победил все-таки Милку. В плане закуски под эту бутылку. В целом, в целом, хочу сказать, что мы еще не успели с вами попробовать один вариант. Здесь сколько? Грамм 70? Вот так чисто на глазок. А почему бы и нет? Говорил Джеймс Бонд. Мартине с водкой. Вам сболтать, а мне без разницы. Кола российского производства. Сибир, Эээ. и запаска мексиканского. Там содержание, вот это вот все. Но бокали, давайте проводить. Ну, бахнем по стаканчику. О, ты епты ж как интересно. Думаю, неплохо. Думаю, очень даже хорошо это употреблять совместно. Табаска, кола. Естественно, и это подморожено, это охлажденное, это прямо няненько, это хорошо сейчас находит. И давайте уже, наверное, подводить какой-то общий итог. Наконец-то! Дамы и господа, это уже четвертый сипитер на канале. В Сибитерах, как получается, я уже что-то где-то это понимаю. Сегодня мы попробовали несколько разных закусок, несколько разных заходов. Попробовали и чистоганом, и без ничего. И общий итог такой. 35 градусов. Можно пить без запивона, но главное быть морально к этому готовым. Это действительно ароматы напиток. Ощущаются практически все ингредиенты достаточно ярко. Жирные мясные блюда, о, именно легкие закуски, именно легкие закуски. Это заходит потрясающие, да? Будем небось, турба. Это, наверное, вообще было бы идеально лежит тип того. Может какой-то, я не знаю, потому что, ну, сало это перепор. Да, тем более вот шоколад слишком тонко нарезанным, знаешь как-то, ну ты понял. Да, я понял, понял. Шоколад, блин, он тоже имеет место быть. Он не... и овощной салат, и овощной салат. это тоже имеет место быть, но это не лучший вариант. Из предыдущих сипитеров этот абсолютно другой. Он абсолютно уникальный. Мы его даже в виде коктейля попробовали от на головке это было прям блин интересно и прям приемлемо так что данному напитку за 299 рублей из э, сети магазинов магнит на момент вот э, съемок э, наверное поставлю ну что он если есть чем сравнивать я сравнивать могу из сепитеров я наверное поставлю ему ну, сколько там было три давай давай он будет третьим из четырех вот Я думаю, он третий из четырех ранее обогнённых Сибитеров. То есть он обогнал, обогнал кого, кого, напиши сам для себя в комментариях, а я, возможно, поддержу интригу, потому что Сибитеров всего 8. И общий конкретный итог, какой Сибитер и лично, по моему мнению, наикрутейший, я буду держать в последний момент, и когда уже обогрею восьмой. Так что никаких промежуточных итогов, только лишь понимание идеальной закуски, идеального запиона, идеальной ситуации, идеального захода. Ароматно это или нет? Да. Вкусно ли это или нет? Да. Стоит ли это своих денег? Абсолютно. Резация это по-моему 330 или что-то в этом районе. Ну короче, за эти папки это э, достойно. Рекомендую ли я вам это? Ну смотря какие цели. Так что смотря для чего, 35 градусов, вы же помните. И на этом мы с вами... Прощаемся, не теряемся, увидимся. Стримы, наверное, скоро появятся. Всем абсолютно насра. Пока. И сказки конец. И прежде чем мы продемонстрируем ее, прежде прям, прям,